Здравствуйте. Сегодня хочу сделать краткий обзор по укрытию винограда. Как он себя чувствует зимой. Вот мы видим, снегом везде укрыто. Я его укрывал в этом году под шалашом, как и в прошлом году. В прошлом году он у меня сохранился хорошо, можно сказать почти 100%, только одно исключение, где выломались почки. Не вымерзли, не выпряли, все почки сохранились. Видео я выложил, как укрывал я этот виноград. Этот виноград укрыт способом шалаш по новому устройству которое натяжение проволок идет мимо шпалеры дали вон там виноград это изобелла розовая я ее не укрывал как обычно под шалаш а окутал сами лозы пленкой чтобы когда дождь зимой бывает чтобы на леде на них не было чтобы почки не вымерзли корневую систему чуть-чуть утеплил а так он на поверхности меня лежит остальные кусты укрыты под шалашом мы, как видим, эти шалаши удерживают снег и почти все ровно сделалось. Шалаши меня выше над уровнем земли где-то на 30-35 сантиметров везде по-разному. А снега, как мы видим, везде ровно почти. И эти лозы хорошо будут сохраняться под этим шалашом, потому что в шалаше воздушное пространство, и поэтому холод, пока дойдет до нижней части, он будет препятствоваться через воздушное пространство, которое находится в Шалаше. Вот короткий обзор по укрытию винограда и хранению его в зимний период времени. На улице сейчас около 4 градусов. Сейчас мы глянем, какая температура. Около 4 градусов мороза. Ну, вот так они у меня хранятся, эти виноградные кусты, потому что снега тоже где-то по верху шалаша, я думаю, сантиметров около 10 есть. Это уже защита от морозу. Морозов больших сина не было, самая низкая температура опускалась до минус 18, но зима еще впереди. Это январь месяц. Ну вот и все. Всем желаю успеха и удачи. Кто желает подписываться, на мой канал, чтобы получать известие о добавленных мною новых видео, то подписываемся. До свидания.